Участник дорожного движения. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения, в качестве водителя, пассажира транспортного средства и пешехода. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения. Водитель. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Кроме того, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стада. К водителю приравнивается обучающий вождению. То есть в учебном автомобиле два водителя. Велосипедист. Лицо, управляющее велосипедом. Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге, либо на пешеходной или велопешеходной дорожке, и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Пассажир. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, а также лицо, которое выходит из автомобиля или садится в него. Регулировщик. Лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. К регулировщикам относятся сотрудники полиции, военные автомобильной инспекции, а также дежурные по железнодорожным переездам и паромным переправам. Также к регулировщикам относятся работники дорожно-эксплуатационных служб. Транспортное средство – это устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Механическое транспортное средство – это транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. Не относятся к механическим транспортным средствам, велосипеды и прицепы. Электромобиль – это транспортное средство, у которого вместо двигателя внутреннего сгорания установлен тяговый электродвигатель. Этот двигатель питается от аккумуляторной батареи. И при разряде аккумуляторной батареи она заряжается от внешнего источника на автозаправочных станциях. Гибридный автомобиль. Это транспортное средство, имеющее не менее двух различных двигателей. Как правило, это традиционный двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Велосипед – это транспортное средство, кроме инвалидных колясок, приводимое в движение мускульной силы людей. Также может иметь электродвигатель мощностью не более 0,25 кВт и автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час. Мопед – это двухколесное или трехколесное механическое транспортное средство со слабеньким двигателем то есть рабочий объем которого не превышает 50 кубических сантиметров и конструктивная скорость не более 50 км в час. Также может быть установлен электродвигателем с мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт. К мопедам приравниваются скутеры и квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики. Мотоцикл это двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. Рабочий объем двигателя которого превышает 50 кубических сантиметров и максимально конструктивная скорость превышает 50 км в час. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Прицеп – это транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначены для движения в составе с механическим транспортным средством. Прицеп для легкового автомобиля, прицеп для грузового автомобиля и полуприцеп, у которого половина массы приходится на свои колесики, вторая половина массы приходится на ось тягача. Автопоезд. Механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом. Легковой автопоезд. Грузовой автопоезд. И так называемая фура, то есть тягач, сцепленный с полуприцепом. Маршрутное транспортное средство. Это транспортное средство общего пользования, автобус, троллейбус и трамвай, предназначенные для перевозки по дорогам людей и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. Не являются маршрутными транспортными средствами экскурсионные туристические автобусы и маршрутные такси. Школьный автобус – это автобус, соответствующий требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, принадлежащий на праве собственности дошкольной образовательной или общеобразовательной организации. Дорога – это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, обочины, тротуары. Кроме того, дорога может иметь разделительные полосы и трамвайные пути. Все это будет включать понятие дорога. Проезжая часть- это элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Отсюда делаем очень важный вывод: Оказывается ездить мы можем только по проезжей части. Движение по газонам, по обочинам, разделительным полосам и тротуарам запрещено Полоса движения. Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. А вот мотоциклы могут ехать и в два ряда. Полоса для велосипедистов. Это полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах отделенные от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком полоса для велосипедистов. Разделительная полоса – это элемент дороги, выделенный конструктивно, скажем, земляное полотно с травкой, или парапеты, или с помощью разметки разделяющие смежные проезжие части и не предназначенные для движения и остановки транспортных средств. Разделительная полоса делит дорогу на несколько проезжих частей, в данном случае две проезжие части. Если дорога не имеет разделительной полосы, значит она имеет одну проезжую часть. И в данном случае она имеет четыре полосы для движения. Обочина – это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части, на одном уровне с ней и отличающийся типом покрытия. Однако, если край проезжей части будет иметь такую разметку, то ширина обочины будет иметь уже другое значение. Тротуар. Это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающей к проезжей части или к велосипедной дорожке, либо отделенный от них газоном. Пешеходная дорожка. Обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком «пешеходная дорожка». Велосипедная дорожка, конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги, предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком «велосипедная дорожка». Пешеходная и велосипедная дорожка, конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги, предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный соответствующими знаками. Пешеходная зона – это территория, предназначенные для движения пешеходов, начало и конец которой обозначены соответствующими знаками. Прилегающая территория. Территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенной для сквозного движения транспортных средств. Это могут быть автостоянки, автозаправочные станции, дворы, жилые массивы или территории, прилегающие к каким-либо предприятиям. Парковка. Парковочное место. Это специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся элементом автомобильной дороги, примыкающее к проезжей части или тротуару или обочине, может являться элементом дорожно-уличной сети и, главное, место предназначено для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка, либо собственника соответствующей части здания. Пешеходный переход. Участок проезжей части трамвайных путей, выделенный для движения пешеходов через дорогу, обозначается дорожными знаками, либо дорожной разметкой, а возможно сочетание обоих средств регулирования. При отсутствии дорожной разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками. Островок безопасности. Элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения, а также полосы движения и трамвайные пути конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход. Перекресток это место пересечения дорог на одном уровне. Или место примыкания дорог. Или место разветвления дорог. И все это на одном уровне. Однако нужно иметь в виду, не считаются перекрестками выезды с прилегающих к дороге территорий. Если на перекрестке будут такие острые углы, то при наезде на бордюрный камень автомобиль может даже опрокинуться. Чтобы такого не происходило, острых углов на перекрестке быть не должно. Все перекрестки должны иметь вот такие плавные закругления. А чтобы найти территорию перекрестка, надо найти точки начала закругления проезжих частей, соединить их линиями, и вот эта внутренняя поверхность будет являться территорией перекрестка. Однако при практическом вождении нам намного важнее такое понятие, как пересечение проезжих частей. То есть одна проезжая часть пересекается с другой проезжей частью. Если мы мысленно продлим линии от этих проезжих частей, то получим пересечение проезжих частей. Если пересекаемая дорога будет иметь разделительные полосы, значит она будет иметь две проезжие части. В этом случае наш перекресток будет иметь два пересечения проезжих частей. И зеленый автомобиль сначала въезжает на одно пересечение, потом проезжает второе пересечение проезжих частей. Главная дорога. Это дорога, обозначенная знаками автомагистраль, главная дорога, пересечении со второстепенной дорогой, примыкание второстепенной дороги. Если перед перекрестком нету данных знаков, тогда мы смотрим на покрытие дорог, поскольку дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой будет являться также главной дорогой. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой. Также будет являться главной дорогой любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Автомагистраль. Это дорога, обозначенная знаком «Автомагистраль» и имеющие для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой. Данная дорога не имеет пересечений на одном уровне с другими дорогами, железнодорожными и трамвайными путями, пешеходными и велосипедными дорожками. Железнодорожный переезд – это пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне. Населенный пункт – это застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены соответствующими знаками. Начало населенного пункта и конец населенного пункта. И сейчас мы находимся в населенном пункте. Опасность для движения. Ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью, создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. Для примера в данной ситуации, я думал, что объеду пешехода сзади, а он вдруг резко изменил свое направление движения. Я довел ситуацию до аварийной. Как только пешеход вышел на проезжую часть, для меня появилась опасность. Надо было сразу снижать скорость. Препятствие – это неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. К препятствию можно отнести неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части или посторонние предметы и объекты. Во всех перечисленных ситуациях возникает главный вопрос – что делать? Можно ли объехать это препятствие с выездом на полосу встречного движения? Юридически это будет нарушением правил дорожного движения. Надо остановиться, позвонить в полицию, рассказать о препятствии и дождаться, когда это препятствие будет убрано с дороги. В реальности водители, как правило, объезжают подобные препятствия, а сотрудники ГАИ с пониманием относятся к подобной ситуации и не наказывают водителей. Но все же юридически такое нарушение наказывается штрафом, но главное не лишением прав. Не является препятствием затор или пробка и подобное нарушение правил дорожного движения уже будет грозить водителю лишением водительского удостоверения. Также не является препятствием транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованием правил. В данной ситуации водитель автомобиля при желании выполнить правый поворот обязан ждать включения дополнительной секции в светофоре, а в это время водителю синего автомобиля светофор разрешает движение прямо. Но поскольку зеленый автомобиль в данной ситуации не является препятствием, объезжать его так по встречной полосе нельзя. Дорожно-транспортные происшествия. Это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, Повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. Остановка ⁇ это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее время если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки транспортного средства. Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Вынужденная остановка – это прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности создаваемый перевозимым грузом или состоянием водителя. Недостаточная видимость. Это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобное а также в сумерке. Ограниченная видимость – это видимость водителям дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, иными объектами, в том числе и транспортными средствами. Темное время суток. Это промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. Дневные ходовые огни. Это внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства, спереди и в светлое время суток. Проще говоря, вместо ближнего света фар на современных автомобилях могут устанавливаться вот такие светодиодные огни. Самостоятельно устанавливать такие световые приборы нельзя. Это должна быть только заводская установка. Перестроение. Это выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения. Для примера, красный автомобиль перестраивается со второй полосы на первую полосу для того, чтобы остановиться. Синий автомобиль выполняет перестроение на левую полосу, а потом перестраивается на правую полосу. выполняя таким образом объезд стоящего автомобиля. Опережение – это движение транспортного средства со скоростью большей скорости попутного транспортного средства. А сейчас водитель выполняет перестроение с опережением. Обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу. Разрешенная максимальная масса. Это масса снаряженного транспортного средства с водителем, пассажирами и грузом. Данная масса устанавливается предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. Преимущество. Это право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. Если сейчас водитель зеленого автомобиля, двигаясь по главной дороге, имеет преимущество, то с поперечного направления у нас висит знак «Уступите дорогу». Данный знак и требование означает, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, Изменить направление движения или скорость. В данной ситуации мы видим, как водитель синего автомобиля так далеко выезжает на перекресток, что вынуждает желтый автомобиль изменить направление движения. Значит он дорогу не уступил. А двигаясь дальше, синий автомобиль вынуждает красный автомобиль снизить скорость движения. Значит, он опять не уступил дорогу. Организованная транспортная колонна. Это группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения, с постоянно включенными фарами, в сопровождении головного транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. Организованная пешая колонна. Это группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. Спереди и сзади колонны с левой стороны находятся сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и условиях недостаточной видимости с включенными фонарями. Спереди белого цвета, сзади красного цвета. Организованная перевозка группы детей. Это специальная перевозка детей в автобусе не относящимся к маршрутным транспортным средствам в соответствии со специальными правилами организованной перевозки детей. При этом перевозится 8 и более детей без законных представителей, то есть без родителей, опекунов, усыновителей и т.д. В автобусе должен находиться назначенный сопровождающий, а при длительных поездках и медицинский работник. Опасный груз – это вещества, изделия из них, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде. Такие транспортные средства обозначаются соответствующими опознавательными знаками, и в общем-то наша задача – держаться от них подальше. На дорогах установлено правостороннее движение. Это значит, что если дорога не имеет разметки, надо мысленно разделить дорогу пополам и двигаться по правой стороне дороги. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения. Нельзя причинять вреда. Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог. Снимать, повреждать, загораживать дорожные знаки. а также самовольно устанавливать дорожные знаки. Запрещается оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения. А если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию.